Притча «Жениться или нет?» К одному дервишу, сидевшему на базарной площади, подошел богатый юноша и, положив золотой в чашу для подаяния, сказал. «Почтенный, мне нужен твой совет. Мне нравится одна девушка. Очень нравится. И я мучаюсь теперь, ибо не знаю, что мне делать, жениться или нет. Ниже низ. Но почему? Если бы ты и вправду хотел этого, ты не спрашивал бы. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки.